Приветствую! Семья канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Слышали ли вы об индикаторе типов Майерсбрикс? Это широко популярный самоотчетный тест, который делит людей на 16 различных типов личности. Как и многие, вы, возможно, проходили тест несколько раз, чтобы определить, к какому типу вы относитесь и с кем вы можете быть совместимы. Поэтому в этом видео мы сосредоточимся именно на совместимости инфи и энфп. Для многих энфп и инфи могут показаться странной парой, поскольку их характеры настолько разные. В то время как инфи обычно сдержаны и очень чувствительны к чувствам других людей, энфп – это жизнь вечеринки, их отличает харизма и энтузиазм. Однако, несмотря на их различия, вы можете быть удивлены тем, насколько хорошо они могут подходить друг к другу. Итак, вот 10 фактов о совместимости энфп и инфи в отношениях. Номер один. Они оба чувствуют, какого партнера вы ищете в отношениях. Поскольку инфи и энфп относятся к интуитивным типам, это означает, что обоих привлекают люди, которые кажутся вдумчивыми, чувствительными и идеалистичными. И именно благодаря этим качествам они чувствуют, что могут установить значимую связь в отношениях. Второе. Схожие цели в отношениях. Что вы надеетесь получить от отношений? Инфи и энфп совместимы в том, что у них очень похожие цели и общие ценности. Оба этих типа личности ищут отношений, которые помогут им расти, развиваться и культивировать лучшие версии самих себя. В этом аспекте они идеально подходят друг другу. Номер три. Конфликты случаются редко. Вы можете сопереживать чувствам других людей? Благодаря своей интуитивной природе инфи и инфп, склонны разрешать свои конфликты с помощью сострадания и сочувствия. Оба этих типа личности склонны пройти милю в обуви друг друга, прежде чем судить. Благодаря этой привычке пары ЭНФП и ЭНФП редко ссорятся или спорят друг с другом. Номер 4. Абстрактное общение. Замечали ли вы, как вы и ваш партнер общаетесь? Типы личности, ЭНФП и ЭНФП, склонны к абстрактному подходу к общению по сравнению с большинством других. Они склонны вести разговоры, которые вращаются вокруг различных творческих идей, мнений и теорий, и игнорируют более обыденные, но необходимые разговоры о насущных задачах. Но поскольку в разговоре у них часто возникают похожие идеи, они часто предполагают, о чем думает другой, что может создать напряжение и привести к конфликту в отношениях. Номер пять. Динамика разговора. Вы больше всего вырываете или слушаете своего партнера? Поскольку инфи обладают интровертными чертами характера, они часто берут на себя роль слушателя в большинстве разговоров. Это происходит не потому, что им нечего сказать, а потому, что в этой роли они чувствуют себя более комфортно. Поэтому, когда дело доходит до отношений, ЭНФП должны помнить о том, чтобы поддерживать баланс между говорением и слушанием на одном уровне. Возможно, им следует вести более медленные и глубокие разговоры, чтобы их партнер, инфи, чувствовал себя услышанным. Номер шесть. Они разделяют схожие ценности. Интересно, что поскольку и инфи, и Энф обладают чертами интуиции и чувства, у них будет много схожих ценностей. Но в каждых отношениях есть определенные темы, в которых они могут не соглашаться друг с другом на сто процентов. В этом случае им стоит попробовать взглянуть на вещи с позиции друг друга. В конце концов, иногда схожесть взглядов может стать проблемой, когда есть разница в мышлении. Номер семь. У них разные стили жизни. Хотя оба эти типа личности относятся к интуитивным типам, они ведут совершенно разный образ жизни. В то время как ЭНФП склонны к более спокойному образу жизни, ИНФИ склонны к более структурированному подходу. Из-за этого контраста ИНФИ склонны воспринимать спокойное поведение ИНФП как лень. Но эти два типа личности могут хорошо дополнять друг друга, если они могут учиться друг у друга. Например, инфи не воспринимать все так серьезно, а энв быть более организованными в своей жизни. Номер восемь. Они интеллектуально любопытны. Нравится ли вам ходить в музеи, чтобы узнать о разных культурах? Типы личности инфи и энв в целом интеллектуально любопытны. Они могут находить удовлетворение в том, чтобы ценить различные культуры и искусства и открывать для себя новые идеи. Благодаря своей любознательности, у них наверняка найдется не одно общее увлечение, которым они смогут поделиться друг с другом. Номер девять. Они искатели приключений. Вам легко скучать? Еще один аспект, который разделяют инфи и энфп, это их подход к жизни, где оба склонны опасаться обыденности. Вместо того, чтобы следовать рутине или посещать запланированные мероприятия, они предпочитают проводить время, исследуя новые идеи. Поэтому вечер свидания отличной пары может включать в себя изучение или исследование новых вещей. Например, путешествие в другую страну, посещение культурных фестивалей или даже посещение занятий по интересам. Номер 10. Планирование – это область конфликта. Считаете ли вы, что постоянно отдаете предпочтение творческим задачам, а не делам, которые вам приходится выполнять? Будучи идеалистами, ИИНФИ и ИНФП склонны проводить время, погрузившись в изучение абстрактных концепций. К сожалению, это может означать, что такие обязанности, как уборка и все, что связано с расписанием, часто отодвигаются на второй план. В этом случае более ответственному из двух людей придется заниматься этими задачами, что в итоге может привести к большим трениям в отношениях. Инфи и Энф могут показаться маловероятной парой, но на самом деле у них много общего.